Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный умелец, с вами Сергей. Сегодня с вами сделал несколько полезных самоделок. Ну а что за самоделки мы сейчас увидим? Всем приятного просмотра, поехали! Для первой самоделки взял за основу вот такую доску. Она размером 95 на 20. И теперь нам нужно отрезать два отрезка по 20 сантиметров. После того, как отрезали две заготовки, нам понадобится вот такая петля. Крепим к заготовке вот таким вот образом. Далее из оставшегося материала нужно отрезать полоску шириной 2 см. Итак, наша самоделочка готова, делается довольно-таки быстро. И сейчас покажу, где ее можно применить. Итак, бывают случаи, когда на торцовке нужно отторцевать длинную доску. Как видим, она у нас шатается, и приходится ее постоянно придерживать. Либо с одной, либо с другой стороны. Вот как раз для этих целей наша самоделочка нам и понадобится. Берем самоделочку и наш брусочек. Ложим его вот таким образом и подставляем под нашу доску. Все, теперь при помощи бруска мы можем настроить регулировку подъема доски. То есть, чем ближе брусок мы двигаем к петле, доска у нас получается выше. И двигаем до тех пор, пока наша доска не станет с уровнем нашей торцовки как видим ничего не шатается и когда обрежем доску она никуда у нас не упадет также хотел сказать чем выше нам нужен подъем тем больше надо использовать размером брусок для следующей самоделки нам понадобится вот такой обрезок фанеры длина у нас будет 420 миллиметров и теперь нужно два отрезка шириной 120 миллиметров отрезать далее широкие заготовки поделил пополам поставил точку также и на второй взял еще отрезок фанеры прочертел линию и теперь эта линия должна совпать с нашей точкой вот таким вот образом далее взял циркуль отмерил 15 сантиметров ставим его на линию таким образом чтобы отступ от основания был 35 миллиметров и прочерчиваем окружность и сразу ставим вторую заготовку также совмещаем точку с нашей линии и чертим окружность все теперь эту окружность нужно вырезать лобзиком, ну или на ленточной пиле. И таким же образом вырезаем вторую заготовку. Заготовки шириной 70 миллиметров, отторцуем под длину 265 миллиметров. Собирать самоделку буду на косой шуруп, Сейчас насверлю отверстия в коротких заготовках при помощи вот такой вот приспособа. Так, присыпаем к сборке. Есть у меня вот такая струбцинка, и при помощи нее сейчас все это скрепим дело. друзья как вы заметили у меня пополнение в мастерской приобрел себе вот такой ударный импульсный винтоверт от компании riobi линейка ван плюс то есть более 150 инструментов могут работать от одного аккумулятора в дальнейшем вы сэкономите на приобретение аккумулятора и зарядного устройства если собираете линейку также здесь установлен бесщеточный двигатель от brushless быстрая фиксация бит hex также здесь имеет светодиодная подсветка, 3 светодиода, очень яркая, и трехскоростной редуктор. Имеется индикация, первая скорость для более мелкого крепежа, вторая скорость для повседневной работы, и третья скорость для более большой оснастки. Также здесь имеется четвертый режим, Deck Drive. Когда при вкручивании самореза сначала у нас идет мягкий режим, то есть маленькая скорость, затем скорость увеличивается. И когда саморез уже почти закрутился, скорость снова уменьшается. Вот такой вот винтоверт. Ссылочку, где я его покупал, оставлю внизу под описанием. Переходите, ознакомливайтесь с ценами. Ну а мы продолжаем. И теперь нам остается закрепить всего лишь одну планку посередине. Все, наша самоделочка готова. Ну и как же можно использовать данную самоделочку? Я живу в области, можно сказать, в двух километрах от Москвы. И как это странно не звучит, у нас нету газа. Поэтому приходится периодически ездить и заправлять баллон. Тогда мы вложим баллон в багажник. Он у нас катается, то есть по всему багажнику. Это очень неудобно. Приходится подкладывать под один бок что-нибудь но он все равно периодически может скатываться. Вот как раз самоделочка нам и поможет. Берем нашу поставку и помещаем баллон на нее. Все, теперь баллон у нас никуда не укатится. Вот. Также есть несколько усовершенствований для данной самоделочки. А вот эти грани можно обклеить резиной, тогда баллон не будет скользить. Ну и также данный баллон можно крепить при помощи каких-то резинок, Продаются в магазине. Но я брал у друга такую самоделку, пробовал, баллон у меня никуда не скатывался. То есть мы его помещаем вот таким образом, и этого будет вполне достаточно. Для следующей самоделочки взял два обрезка фанера, 18-миллиметровой. И теперь нам нужно будет две заготовки одна заготовка у нас будет шириной 110 миллиметров вторая заготовка 140 миллиметров отторцевал наши заготовки и теперь сделаем разметочку на заготовку которая у нас шириной 11 сантиметров с края мы отступаем по 4 сантиметра с одной стороны и с другой. И также делаем посередине еще одну меточку. У нас получается одиннадцать с половиной. И с этого края нам нужно отступить 3 сантиметра. Здесь, здесь и здесь. Теперь сверлим отверстие таким образом, чтобы сверло не выступало за эту метку. Сверлить будем 32 вторым диаметром. Теперь нужно сделать еще одну разметку. Проводим линии от края нашего круга. Здесь, вот здесь. И так на всех отверстиях. Все, теперь от лишнюю часть вырежем на ленточной пиле. Так, можно приступать к сборке. Зажмем в ческах нашу заготовку. И теперь оставить прикрепить вот такую планку. Со срезом под 45 градусов. Все, наша самоделочка готова. Ну а самоделочку я помещу на свою французскую планку. Не обязательно именно на нее крепить, можно взять самоделку и закрепить на обычные саморезы к стене. Итак, давайте разместим нашу самоделочку. Давайте вот сюда. И будет она у нас служить для крепления вот таких вот трубных струбцин. Я думаю, получилось замечательно. Друзья, вот такие простенькие самоделки сегодня получились. Изготавливаются очень быстро и, как видели, потребовал самый минимум материалов. В данном случае это обрезки фанеры и доски. В то же время, я думаю, каждый мастер найдет им применение в своей мастерской либо гараже. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.